Здравствуйте! Многие желают, но не знают, как сделать трубогиб своими руками для гнутья профиля. Давайте вместе будем его делать, применяя тот опыт, который есть у меня. Это станина для трубогиба длиной 80 см, сварена из двух частей, швеллер шириной 10 см и уголок 5 см. Вот такая ширина основания трубогиба получилась. Ролики для подачи и прижима трубы заказывал у токаря. Вот так выглядит основной ролик подачи трубы. Размер буртика этого ролика, как и на других, 5 на 5 мм, диаметр наружной стороны ролика 60 мм вместе с буртиком, а длина самого ролика от краю 50 мм. Ширина проходимости между буртиками для профильной трубы 41 мм. Вот этот фал тоже заказывал у токая. Он плотно садится вовнутрь ролика и потом будет обвариваться. Диаметр валика вытачивается по размеру внутреннего диаметра подшипника. Эта стойка, на которой будут держаться ролики, сделана из швеллера номер 80 и размером 80 на 80 мм. Между полками этой стойки будет приварена обойма, в которой будет находиться подшипник. Длина основного вала, на которой будет закреплена рукоятка вращения ролика, 170 мм. Вот так выглядит третий ролик в собранном виде. Внутри этого ролика по бокам стоят подшипники. Вращаются легко. Главное, чтобы был свободный ход. А вот так выглядит каретка с прижимным роликом. Все ролики одного размера 60 на 50 мм. Только на этом и крайнем ролике нет насечки, как на первом. В этом гнезде будет стоять подшипник. Диаметр крайней стороны вала должен быть меньший от посадочного гнезда подшипника. Здесь 16 мм, а где будет садиться подшипник – 17 мм. Аналогично и на всех местах вала, где будут садиться подшипники. Прижимной винт взял с 5-тонного домкрата и гайка тоже оттуда. Винт имеет усиленную резьбу, что необходимо для прижима профиля. Длина этого винта в свободном ходу около 80 мм. Он будет крепиться на верхней части прижимной каретки. Это пластина прижимной верхней части каретки размером 80 на 80 и толщиной 6 мм. Саму стойку прижимного ролика делаем из уголков номер 25 и высотой 220 мм. Вот так она приблизительно будет выглядеть. Думает, что этих размеров будет достаточно для хорошего прижима трубы. С этой стороны зазор между кареткой и стойками из уголка делаем не менее 1 мм для ее свободного хода, чтобы при необходимости прижимной ролик имел возможность выровнять свое положение между первым и третьим роликами. Вот в таком состоянии буду делать сборку и прихватку части этого трубогиба. Вот эта каретка, как я говорил, делается из стоек уголком 25 на 25. Внутри ставится каретка, я уже показывал, как здесь 8 на 7 с половиной площадка. Вид полностью с гайкой от кратер пятитонникового. Ручка съемная на 20 сантиметров. Другая ручка тоже съемная на 25 сантиметров. Достаточно, я думаю, проверим. Ее эту тень. Она здесь закручена круглый вал. Шплинтик тут есть, гаечный. Вот, она ставится под шплинтик. Вот сейчас я ее сниму, покажу, как это все делается. Вот ручка на 25 сантиметров здесь вот, по концам. Здесь я просверлил сквозное отверстие через вал. Соответственно, взял наголдник, закрепил. И барашка закручивает. Очень удобно. И это нормально, быстро, если даже перевозить или все Нормально. Мне лично... Удобно и нравится. Вот он вращается нормально. Берем мы 20 на 40 примерно уголок. У меня 41 здесь. Ставим ее вниз. Смотрим, чтобы ровно ролики были покинули. Опускаем это в кареточку. Только сюда прихватываем, не варим. И ставим, чтобы она ровно была, чтобы ходил вот так вот уголочек, подходит. Все. А так когда есть, прихватываем. Прихватили, проверили еще разочек. Все, если все нормально, приварим. Вот эти пластиночки у меня 6-миллиметровые. Ну, чтобы не продавило валик, я думаю. Поэтому Вот так. Делаем свой размерчик. Вот видите, каретка вот сюда вот она ходит. Сюда ходит, а сюда она не подвижна. А сюда она люфт имеет. Сейчас мы испытаем это оборудование на деле. Есть перекос или нет, убедимся сами. Вращается очень легко. Это рукоятка мне на 25. Можно даже еще меньше. И на 23 пойдет, я думаю. Но ну, длиннее не надо, не советую. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.